Работа в Турции. По разным причинам люди сюда приезжают, пересекают границу, хотят находиться у моря. Я сегодня буду рассказывать о том, какой здесь замечательный климат, какие приветливые люди, какие хорошие отели. Это все понятно и это все стандартно. Но мы сейчас поговорим о том, как э, работать в Турции, что за правила работы в Турции, э, какую работу нельзя выполнять в Турции, какую можно. Я нахожусь в этой стране уже несколько месяцев и могу сказать, что видел разные ситуации и наслышан о том, как взаимодействует местное население с иммигрантами, которые начинают работать в Турции. Так, меня зовут Зайцев Алексей, я безработный, я человек, который занимается бизнесом, но очень внимательно слушает то, что происходит в мире и с удовольствием делится с вами теми полезностями, которые могут вам в жизни пригодиться. Итак, огромное количество людей имеет профессию в руках. То есть это массаж, это маникюр, это все, что связано с красотой. И действительно, приезжая в Турцию, некоторые устраиваются в салон красоты, некоторые устраиваются работать в массажный кабинет, кто-то хочет открыть свой. Есть несколько нюансов в этой теме. В Турции нужно получать специальное разрешение, на определенный вид работ и когда вы приезжаете в эту страну и вдруг решили получать э, вид на жительство э, вы получаете туристический вид на жительство и подписываете документ что вы не будете работать то есть нарушая правила вы нарушаете закон платите достаточно приличный штраф он собственно говоря будет равняться скорее всего побольше чем заработная плата и вас э, депортирует без права э, проживания в стране снова итак а получить рабочую а, разрешение на работу, а, разрешение на а, определенный вид деятельности в Турции практически невозможно, если в вас кровно кто-то за, не заинтересован. Потому что э, местная рабочая сила, во-первых, значительно дешевле, во-вторых, э, не требует настолько большой специальной аккредитации и, собственно говоря, налогов с местной рабочей силы платить нужно значительно меньше. Поэтому многие салоны берут э, и, и организации берут в работники людей неофициально. Соответственно, э, если вы сделаете свою работу не очень хорошо, а к вам попадет человек местный, то вполне возможно на вас напишут какую-то жалобу, и вы через день-два тут полиция работает очень хорошо, будете из страны со штрафом депортированы. То есть на самом деле шутки с работой не очень хороши, поэтому если вы имеете профессию в руках, то вам придется взаимодействовать именно с местным населением, входить в сообщество, показывать свой профессионализм и как-то уже договариваться о том, что вы можете им оказывать какую-то пользу за какую-то плату. Просто по правилам этой страны, Туристы не имеют права забирать работу у местного населения. Безусловно, работать можно. И если э, предприниматель берет на работу э, иностранца, да, то есть, а мы с вами тут иностранцы, он обязан иметь несколько турков на работе, платить им ст стандартную заработную плату. Э, и это насколько должен быть ценный иностранец, да, чтобы еще содержать 5 дополнительных, местных жителей как специалистов либо это должна быть очень большая компания где действительно в основном как бы превалирует местное население либо специально под вас набираются люди и им платят зарплаты налоги и так далее и так далее поэтому далеко не каждая фирма захочет брать себе специалиста потому что это особое налогообложение это дополнительный контроль и так далее и так далее и так далее поэтому э, официально работать скорее всего не получится на это надеяться не надо неофициально работать э, хочу рассказать про последствия то есть если э, человек приходит э, в какую-то налоговую службу или в полицию и жалуется на э, нелегально работающего человека ему дополнительно приплачивают э, какую-то определенную мзду за то что он помог полиции найти э, нарушителя Поэтому знайте, что здесь как бы быть человеком, который сдает, ну, в общем-то даже и почетно. Поэтому к этому надо быть готовым и стараться э, учитывать это, когда вы общаетесь с людьми, устраиваетесь на работу. Есть работы, которые не требуют специальной лицензии, такие как, например, агент по недвижимости. Если вы агент по недвижимости, вы продаете э, иностранцам жилье получать с этого комиссии, и очень много наших э, русскоговорящих э, работает здесь и получает достаточно приличные деньги, работая в сфере недвижимости, изучив эту тему. Если вам будет нужно в этой сфере работать, я вам порекомендую фирмы, которые э, могут вас принять, ну, если вы, конечно, имеете соответствующий, э, скажем так, навык или хотя бы желание очень быстро в этом разобраться. Вот. Но вы имеете контракт, при котором вы являетесь иностранным гражданином, который привозит сюда иностранных граждан и продает им квартиры и получает комиссию за продажу то есть вот такой вот договор у вас будет соответственно никакой легальной работы у вас не будет но вы можете иметь комиссию за сделанную работу следующий момент это занятие многоуровневым маркетингом да то есть это когда вы выстраиваете сеть то есть можно работать здесь строить организацию выстраивать структуру из местного и русскоговорящего населения если вы работаете только с легальной Компании. то есть если вы сюда заводите какую-то нелегальную компанию и она крупная и э, вы начинаете продвигать ее товары будь то бады будь то косметические средства будь то э, любая другая фирма наказание финансовое за работу э, и э, нелегальную деятельность с неофициальной компанией будут просто феноменальными то есть здесь есть очень жесткий контроль того, что можно делать то есть только с официально легализованными на территории турции компании можно работать с полностью сертифицированными продуктами то есть если вы человек который ну умеете строить структуру умеете выстраивать этот бизнес да то скорее всего вам нужно будет очень внимательно относиться к слову официальный вот следующий момент это когда вы э, хотите открыть свой собственный бизнес. Э, это тоже хороший вариант, об этом я сделаю отдельное видео. Э, вы можете нажать по ссылочке, об этом посмотреть подробнее. Если вы имеете медицинское образование и хотите работать здесь доктором, доктора здесь зарабатывают достаточно хорошо. И я хочу сказать, что местное население считает, что э, ну, как бы, турецкая медицина одна из лучших в мире. И поэтому э, всем, кто приезжает, имея медицинское образование, есть определенная обязанность пройти дополнительное двухлетнее образование, пройти аккредитацию на турецком языке. И только тогда вас могут взять работать в какое-то медицинское учреждение. И вы тогда а, можете а, работать официально, зарабатывать, оплатить налоги и, собственно говоря, здесь оставаться и использовать свои медицинские знания. Ну, понятно, такие работы, как фотограф, они вообще не сильно контролируемы, да, то есть а, вы можете фотографировать, если вы мастер своего дела, да, то есть просто иметь фотоаппарат – это одна история, да, когда вы мастерски обрабатываете фотографии, у вас есть вкус фотографировать человека, то, безусловно, вы можете Имея адекватный прайс-лист, здесь от, ну, ловить клиентов там, через социальные сети или как-то там еще. Как бы Есть здесь такая потребность, как и везде в профессионалах. Безусловно, хорошие профессионалы нужны везде. А так любители, которые только начали, ну, собственно говоря, увидите, что вас ждет. Безусловно, Турция. Это великолепная э, страна, в которой э, есть свои правила, да, в том числе и правила приличия, да, как э, должны себя вести мужчины, женщины. Об этом есть э, специальный ролик, вы можете посмотреть его вот здесь. И я хочу сказать, что э, мы э, должны соблюдать определенные правила и учитывать, что э, менталитет отличается. Работа полицейских отличается, здесь нельзя давать взятки, здесь все совершенно по-другому. И когда вы приезжаете, надо понимать, что э, турист, этот турист – это человек, который приехал в страну смотреть на горы, природу, водопады, купаться на море, пользоваться отелями, тратить деньги, покупать, возможно, недвижимость и приносить деньги стране. То есть его рассматривают только так. Если турист начинает черпать деньги из страны, то э, будьте готовы к тому, что вас ждут сюрпризы. Итак, я благодарю вас за просмотр видео. Если вам будет интересна какая-то моя персональная консультация, под видео будет ссылка на мой WhatsApp. Благодарю за встречу.